Какая я у тебя по счету в этом месяце? Так ты живешь один? А можно я перееду к тебе сегодня? Если я предложу потрахаться сегодня, ты не осудишь меня? на пролом ну вытрешь ты ноги нет идут и начинает это снег они бах бах, бах. парадный топчут топчут топчут и топчут да что ж за люди такие что что случилось что да что тут видишь что случилось уходит ходят топчут у меня в парадный понимаешь ли идут на пролом топ понимаете заходят ну вытрешь ты ноги да будь ты человеком нет открыл дверь и пошел everybody was comfortable Артур тебе на Р. Я Рокс, тебе на С. Я Сати, тебе на И. Идите на. WOOOONE!!!! behaviors <laughs> <laughs> О, Боже. О, Боже, что вы... Пришли у вас. Поняла. дела? Плохо. Плохо. Плохо. Плохо? Почему? Плохо работа молоденья. Откуда по-русски говоришь? О, <связь> блюда. <связь> it'll never work you have me suicide I'm a baby. внедорожник Кубарем скатился с косогора. Машина восстановлению не подлежит. Хозяйка иномарки в больнице. Вы да ничего, говорит, нормально. Переломов нет? Да пока нет. <звы> Пока все, пока все пока... Я русский! Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был. <смех> что можно сделать с обычной табуреткой? Поиграли, блядь, сука. Здрасте. Брайтон Бич. Рад познакомиться. Ой, я думал, по-русски не понимаете. <смех> Ладно, давай. Слышь, баклажан? Ладно, Седан! Баклажан! Просто команда играет в похожем стиле, поэтому... <смех> Никто не хочет проиграть проиграть борьбу. <смех> Ай, блядь. Участница, ну что, Ну что, волнуешься? Очень. А что так? Уж смотрит. Два месяца вывозится. Два месяца. То карбюраторы меняет. То надув увеличивает. То еще что-нибудь. Скучно тут. Новый путь не войти в славный город Багдад. Ты своим не поверишь глазам. one two two three, three. hello to what you are it's me yes i was wondering if i you Вы хотите заплатить штраф? Нет. Рикки? It, it works like a vaporizer. We get stoned through the vents on the way there. That's